Человек, он может выбрать для себя, жить в радости или жить в страдании. Но если он накапливает радость, то его жизнь счастливая. Если накапливает страдания, то его жизнь несчастная. Темные силы. Цель темных сил заставить человека быть человеком направленным на состояние получения страдания. Темные силы стараются сделать так, чтобы страдание превалировало желая проникнуть. Темные силы находятся в астральном мире. То есть, проникая в наш мир, они хотят хоть немножко пожить в радости. Человек, не видящий, что вокруг него мир радостен. Почему? Смотрите. черно белый мир, мир страданий. Цветной мир, мир радости. Одна нота — страдания. Множество нот — радость. Одна морковка протяжении дня — страдания. И не грех на протяжении дня, радость.